Основываясь на призыв Общества Клуб Декларации 4 мая увековечить государственно значимые даты и символы в городской среде, Департамент Городского планирования и строительства Городской думы предлагает переименовать сквер возле Даугубинского университета в сквер независимости или сквер 4 мая. Проголосовать за эту инициативу жители города смогут до 14 мая. В конце марта Комиссия по градостроительству и окружающей среде рассмотрела заявление Общества Клуб Декларации 4 мая о поиске наиболее подходящего места в городе с целью украсить его названием 4 мая или независимости. Комиссия решила поддержать предложение переименований сквера возле Далгопилского университета, инициируя опрос общественного мнения. Площадь возле старого корпуса Далгопилского университета на улице Вены и Бас-13 является исторически значимым местом третьей атмоды. Свободы и борьбы за восстановление независимости Латвии в Далгопилсе. 18 ноября 1977 года латвийский флаг впервые был поднят именно над Далгопилским университетом. На площади возле учебного заведения происходило несколько исторически значимых событий. В феврале 1989 -го года возле Далгопилского педагогического института прошел митинг, во время которого над учебным заведением в был поднят латвийский флаг. В январе 1991 года во время баррикад прошел митинг в поддержку правительства Латвийской Республики, а 22 августа того же года – митинг за принятие конституционного закона о государственном статусе Латвийской Республики. Учитывая историческую значимость этого места, Департамент городского планирования и строительства предлагает каждому горожанину высказать свое мнение о возможном переименовании сквера. Поддерживаете ли вы эту идею или нет? Сделать это можно до конца следующей рабочей недели, 14 мая, используя мобильное приложение Daugopills или в разделе голосования на сайте Daugopills городской думы ЛВ. Сюжет подготовил отдел общественных отношений и маркетинга Даугупилской городской думы.